Oh, oh, Добрый день, друзья! Программа «Обратный отчет» начинается, и сегодня у нас историко-политический экскурс вместе с нашим замечательным собеседником Марком Анатольевичем Соркиным. Поговорим о том, почему Россия была и остается костью в горле у Запада во все века, в далеком прошлом, в недавнем прошлом, в настоящем, ну, наверное, и в будущем. Марк Анатольевич, здравствуйте! Вам слово! Здравствуйте, Сергей! Сергей, вы когда-нибудь задумывались, что такое власть? Ну, как-то не особо. Вот в том-то и дело. Понимаете, мы много раз сталкивались за историю человечества, что такое власть и кто на нее имеет право. Над этим вопросом обломали копья очень многие люди. Кто имеет право на власть? Элита, народ некая личность, которая способна, как говорится, власть захватить силой. Так ответа не получили. Марксизм изнизу говорит о том, что власть, право на власть получает личность, которая отвечает интересам народа. В ней ее стремления, как говорится, такие же, как у народа. Вот тогда она получает права на власть. И здесь марксизмизм оказался, как всегда, прав. Вы знаете, я вот э, любитель нашей истории отечественной. Я обратил внимание, что как только стало организовываться русское государство, Вокруг Москвы, естественно. Сразу Запад попытался сломать эту власть. Казалось бы, еще никому ничто не угрожает. На Руси, в общем-то, на татарская иго. Монголы готовятся провести очередной поход. Кстати, он и был проведен. Поход Бегича при котором э, русская армия разбила Бегича. И в то же время три подряд так называемой Литовщины, когда великий князь литовский Альгерд трижды приводил свои войска на территорию э, Московского княжества. Э, и уже здесь он ничего не смог сделать. Несмотря на то, что и был вроде и русский князь, и по-русски говорил, а сделать ничего не смог. Следующая история. Знаменитый Иван Третий Собиратель, который сумел сломать хребет Новгородской торговой республики, захватить собственно говоря, Тверское княжество и опять-таки мы видим, как и Новгород и Тверь поднимали против Москвы, собственно говоря, западные, так сказать, места в основном Гонза и Римский ПА. Это в следующее знаменитое «Смутное время». Кстати, должен вам сказать, что оно меня натолкнуло на очень интересную мысль. Точнее, даже не оно, а Пушкин. Когда самозванец разговаривает с Басмановым и говорит, «Ты думал, я побеждал войсками?» Нет, только мнением народа. И позднее, значит, и 812 год. И обратите внимание, какой энтузиазм в России вызвало освобождение Болга. Даже пришлось принимать полицейские меры для того, чтобы люди на эту войну не бежали. Ну, так прошла история нашей страны. И вот здесь э, я стал искать корни, собственно говоря. А откуда это взялось? Почему, собственно говоря, э, Запад э, постоянно двигался на Россию? И почему Россия неизменно в этом вопросе побеждала? И вот я пришел к тому мнению, что русский народ сохранил в себе черты те, которые растерял народ Запад. Когда-то движимы тем, что называется пассионарностью по-гумилевски. Не люблю это слово, но оно, пожалуй, самое подходящее. Вот эти народы двигались на Запад и захватывали земли в Западной Европе. Западная Европа довольно коварная страна, мягкий климат, воздел, возделанные поля, обустроенные города. И в результате люди оседали там, и вся эта пассионарность куда-то девалась. А наш народ эту пассионарность сохранил. Может быть, потому, что постоянно через него двигались завоеватели. И он привык к тому, что управляет тот, кто первый выходит на защиту своей страны. И вот здесь неважно, князь это Дмитрий Донской, князь Иван Третий, Иван Грозный. Этот самый Алексей Михайлович во времена Польской войны и Шведской, когда была присоединена Украина. Петр Первый, Екатерина Вторая. Национальность лидера была не важна. Главное, чтобы он соответствовал этому мнению народа чтобы принимал меры для защиты своей страны от ä, иноземных ä, набегов. И пока этому соответствовали, никаких проблем внутри России, собственно говоря, про... сложных не возникало. Ну, восстания, конечно, были. Там Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева. Но они очень быстро кончались. Потому что, как правило, народ их не поддерживал. Но вот здесь, собственно говоря, этим постоянно пытались пользоваться западные державы. Почему? Можно много говорить о том, что и земля богата, и земля обильная, и вроде и места много. Все это так. Но главное то, что не могли простить нашему народу, это непокорность. Вот не поддавались они э, западному, так сказать, э, освоению. Или то, что любят западные говорят, не воспринимали цивилизации. А зачем их нужна цивилизация? Что от нее хорошего? Римско-греческие извращения. Вот поэтому и не воспринимали. Собственно говоря. И попытки постоянно э, атаковать нашу страну, они случались э, ну, каждый год. Вы знаете, кто-то из историков посчитал, что за всю историю нашего народа, где-то тысяча с лишним лет. Мирных было всего 114 лет, остальные в те время война. То есть кто-то приходил, кто-то пытался, как говорится, набрать рабов, набрать земли, уходил, как правило, если не успевал убежать, уходил разбитый, и копил злобу, рассказывая о нецивилизованности, о дикости, о не, так сказать, неспособности русских к образованию, ну там большой список, вы можете его писать и перечислять. И вот здесь очень интересно получилось у нас в 1917 году. Казалось бы, кто знал, кто такой Ленин? Он большую часть своей жизни прожил за рубежом, за границей. Но, ну, в стране его не знали. Но очень хорошо знали тех людей, которые составляли партию большевиков. Ведь именно они первыми выходили впереди людей. На баррикады на Обуховской обороне. На баррикады на Красной Пресне. Значит, под выстрелы царских жандармов во время кровавого Воскресения. Значит, на Ленский расстрел. Они шли первым. И вот люди, видя, как они себя ведут, говорили, вот это достойные люди. Они жизни своей не жалеют для того, чтобы нам было хорошо. Вы знаете, я до сих пор вспоминаю описание митинга в Гайда... у Гайдара в школе. И вот там, собственно говоря, он же писал с натуры это все, то, что видел сам. И вот там, как разговаривал рабочий, который в своей жизни двух слов не связал как рабочий разговаривал с людьми. Он говорил им, как есть. Правда. Что ты, как говорится, тебя обманывают в очередной раз. Что ты, как говорится, ведешься на красивые слова. А на самом деле, тебе что, Босфор и Дарданеллы нужны? Нет. Они нужны купцам, и помещикам, для того, чтобы торговать и приумножать свои карманы. Ты что, у Турок что-то забыл? Что-то прешься? И вот это, вот те люди, которые, как говорится, представляют свою партию большевиков, они говорили им, а вот есть такой человек, Владимир Ильич Ленин, который все это разобрал и нам рассказал. И вот поскольку через этих людей когда эти люди восприняли правду. Ту правду, что их, понимаете ли, перестали считать за людей, что их считают некой грязью на земле, скотом. И что если они не хотят быть скотом, надо бороться за, правду, за свою правду, за свои права. Они и, собственно говоря, собрались вокруг большевиков, в основном, конечно, рабочих заводов, поскольку были они пограмотнее, по образованию. Все же работа на серьезно оборудовании требует требовала серьезных навыков и в работе, и в образовании, и в понимании, и умении читать чертежи и так далее и тому чего не было у христиан. И не случайно во время гражданской войны христиане на первом этапе не захотели принимать участие в Гражданской войне. Говорили, это ваши городские штучки, а мы вот здесь нашу землю обработаем и будем жить. Не получилось. Пришли белые офицеры и начали играться шампалами. Вешать этих крестьян на воротах собственных домов. И вот так крестьянин пошел воевать в Красную Армию. Уже не за хорошую жизнь, за вообще за жизнь, за свою. Понимаете, в чем дело? И вот результат. В итоге гражданской войны. Мало кто сейчас вспоминает о том, а кто, собственно, был в числе вражеских войск на территории нашей страны. А то, что это были экспедиционные корпуса аж 14 европейских государств. Об этом мало кто вспоминает. Что никакое белое движение без поддержки из-за рубежа и дня бы не просуществовало. Хороший пример в этом плане Корнил. Прошел от Новочеркасска до Краснодара. Краснодар не взял, погиб, и погибли все практически лидеры Белого движения. Генерал Салач, самый Марков, умер от туберкулеза. Этот самый генерал Алексей умер от Тифа генерал Дроздовский и так, далее, и так далее и вот здесь смотрите вот не случайно вот Маяковский, он как группа эпохи, он это видел вспомните как он писал красные звезды вырезали на наших спинах панские воеводы живыми по голову в землю закапали нас банды мамонтов, в паровозных топках сжигали нас японцы грудь заливали свинцом и олом, отрекитесь ревели, но из глоток горящих всего три слова, да здравствует коммунизм. Нет, нет. Анатольевич, я вот слушаю вас, и вот последние особенно слова, и вижу вот этих настоящих потомков, не тех, кто сейчас называет себя монархистами и, в общем-то, романтически мечтает, чтобы государь-император появился, чтобы можно было к мироточить мироточащему убилству прижаться щекой. Ну вот, не хочу я осуждать ни Наталью Владимировну Поклонскую, ни других. А вот те, кто называют себя либералами, западными общечеловеками, вот эти ребята, которые говорят 95 или 85 процентов России это скот и быдло. Вешать, уничтожать с этими людьми нам в одной стране не жить. То есть вот... Вот это люди как раз представляют вот тех вурдалаков, вот они наследники, не монархисты наши сегодняшние, а именно вот эти либералы почему-то наследники той самой белогвардейской сволочи, которая презирала и ненавидела мужичка. И не могла понять, что ж этот мужичок-то так упирается, что ж ему не нравилось там в холопах ходить. А видели в чем дело, Сергей? Монархизм – это игрушка. Понимаете, в чем дело? Есть вещи более посерьезнее. Скажите, вы не замечали, что в подавляющем большинстве нашего народа воспитано отрицание, ну, не воспитано, а живет отрицание к религии? А почему? Не совсем понял. В смысле? Отрицание к религии у людей. Религию отрицают. Ну, я бы не сказал. Сейчас много, очень много искренне набожных верующих людей, воцерковленных. Тех, кто входит в храм по выходным ну, и считает быть, это естественным для себя. Но они составляют ничтожный процент от общего числа населения страны. Хорошо ли это, Марк Анатольевич, когда нету страха у человека, нету совести и нету богобоязни, потому что ну, нету авторитетов среди живых, среди э, сущего, нету э, авторитета у, э, у власти такого, чтобы люди боялись государя, э, нету страха перед правоохранителями, и получается так, что у человека нет страха, нет совести, и он превращается в животное, вот в то, во что выродились западные Европейские левые, которые вместо защиты пролетариата защищают меньшинство. Они за педерастов под радужными флагами маршируют. Вчерашние левые. А ну никак не за человека труда. Сергей, вы опять ставите не тот вопрос. Дело ведь не в страхе. Страхом невозможно на долгое время кого-то к чему-то приносить. Человек должен поверить в это. Вот я ведь не случайно задал вопрос. Дело в том, что воспит... отрицание к религии воспитывала как раз сама церковь. Бога-то не видели. Ну-ка, есть он, нет, не знаю. Но когда о Боге говорит, о смирении, о умышлении плоти говорит, разожравшаяся свинья, которая грабит деревню, которая заставляет ей, как говорится, десятину церковную вносить. Вот здесь уже говорят, это же не ЦК КПСС придумали по поговорке, ты не в церкви, не торгуйся, ты не в церкви, тебя не обманут. И примета, что встреча с попом, это неудача на весь день. Это же не в ЦК КПСС придумали. Сам народ придумал. Обратите внимание на русские народные сказки. Где самое опасное место ночью? Не кладбище? Церковь? Вот где самое опасное место. Там прячутся все эти упыри и вордалаки. Там собираются вся эта нечисть и нежность. Наверное же, народ знал, о чем говорит. Он, может быть, и не видел этих людей, но для него это было, будем говорить, так же реально, как и все остальное. Марк Анатольевич, смотрите, ну вот я помню все эти вот газета «Безбожник», там еще куча всего. Я, для меня тоже было удивительно и непонятно, а почему российский народ после революции, в ходе после гражданской войны так легко отдал церковь. Может действительно... Так получилось, что вот те самые люди, которые должны были быть святыми отцами, те, кто вел в 1612-м против поляков и молился за победу русского оружия, вот они предали народ. То есть какой-то момент наступает, как потом в свое время народ точно так же предали другие попы, секретари обкомов, райкомов и горкомов партии, переродившись и превратившись в барык а не в тех, э, в кого должны были э, по-своему верить советские люди, строители коммунизма. Ведь они строили у себя на заводах, на фабриках коммунизм, а смотрели туда, говорили, слушайте, а эти же батюшки наши э, из обкомов, они уже себе коммунизм и детям своим построили. Твари они продажные, врут они нам все. Нету никакого Правильно. Ленина и красного бога. Абсолютно точно. Абсолютно вы правы. Ведь еще раз говорю, идеология воспринимается через людей. Вот почему так легко отбросили церковь? Вы когда-нибудь слышали историю борьбы с голодом в советской России? Нет? А ведь это очень показатель. Значит, дело в том, что в 2020 году Советский Союз, ну, Советская Россия тогда еще находились жесточайшие блокады. Любые авуары арестовывались немедленно. Денег за границу вывести нельзя было, чтобы купить хлеб. Тогда была создана организация под названием Pumgol. Вроде общественная организация, которую возглавил известный полярник Фритьев Нансов. Ему для того, чтобы купить хлеб, нужно было золото, вещи золотые. И советская власть обратилась к православной церкви. Ну вот же, люди гибнут. Помогите русскому народу, ведь вы плоть от плоти, кровь от крови его. Вы вроде бы молитесь перед Богом за его существование. Обратились к патриарху Тихову. Помогите. Дайте нам церковные ценности, которые не имеют культового значения, взаймы. Мы все вернем. И ведь это не простые слова. В 18 году, когда была ограблена анархистами патриарша Ризница, советская власть все это нашла. И до малейшего жемчужного зернышка вернула церковь. Два года всего прошло. Но что делает богобоязненный батюшка, патриарх сия Руси, которому, кстати, большевики помогли установить его престол. Что делает он? Он заявляет, что народу антихрист он ничего не даст, что это наказание народу. Голод за его грехи. И начинает контрреволюционную пропаганду в церквях. Приказывает священникам начать контрреволюционную пропаганду в церквях. Так везет себя человек, обеспокоенный жизнью своего народа. А? Ну, большевики очень быстро с этим разобрались. Раз не хочешь дать займы, дашь навсегда и бесплатно, безвозмездно. И церковь это поняла. В 1943 году они к Сталину на коленях приползли. Внесли полмиллиона в фонд обороны и попросили разрешение восстановить патриарший престол на Руси, на что получили такое разрешение. И вот здесь, когда вы говорили о райкомах и так далее и тому подобное, вот тут проявился тот же эффект. Когда слова стали расходиться с делом, причем, будем э -э, говорить, пошли люди от э -э партии, не от идей, от партии стали уходить люди, вполне себе достойные, трудящиеся, и так далее и тому подобное. Они говорили, ну что же это такое? Что же это за люди? Да был бы же Ленин, он бы их перестрелял как, черт твою мать. А уж Сталин бы отправил бы их лес пилить куда-нибудь за Наринмо. Понимаете, в чем дело? И вот здесь этим воспользовались хорошо. Ведь, по сути дела, вспомните, с чего начиналась-то вся эта кутовасия под названием перестройка. Возвращение к ленинским нормам социализма, больше социализма, э, демократия, гласность и так далее, и тому подобное. Все, что, чего народ был к этому моменту лишен, народ за этим пошел. А вот сейчас происходит обратный процесс. Люди-то, как говорится, поняли, что их обманули. И, по сути дела, все эти э, апологеты-проповедники э, перестройки больше не пользуются доверием народа. Почему? Потому что видели, как они воруют. Как они приватизируют все в свою пользу. Они, это, люди это видят. И говорят, не, ребята, вы не те. Вы предлагаете нам ценности того общества, которое нам не надо, которое у нас никогда не было. И не надо нам такое общество. Вот посмотрите, постоянно удивлялись люди. Постоянно удивлялись люди. Как-то так. Завод не работает, а люди на него идут. И что-то там делают. Им зарплату не платят. А они работают. А ведь это как раз и есть проявление народной воли. Ведь они же шли работать туда, где видели свой дом второй. Потому что вся история советской власти показывала, будет беда, помогут. Будет несчастье, поддержат. Будет болезнь, оградят, а помогут вылечиться. Марк Анатольевич, тогда получается, что мы идем с человечества, цивилизация по замкнутому кругу. Просто, может, спираль идет то ли вверх, то ли вниз, непонятно. Когда что-то передовое, светлое, хорошее побеждает, пробивает себе дорогу, подвижники, будь то первые христиане, будь то еще кто-то, будь то большевики, они борются за людей, несут свет, будь то божественный, будь то человеческий, а потом происходит перерождение. Зажираются, грубо говоря, эти самые товарищи, их наследники, потомки, рассаживаются по теплым местам, кабинетам и э, прочим храмам и начинают грабить тех, ради кого э, их предки страдали и шли на смерть. Большевики или священники, которые святыми становились впоследствии. То есть мы все равно обречены, получается, Ничего. на то, чтобы каждый раз преодолевать, Ничего, уничтожать нет, Сергей. И еще раз нет. Это происходит только тогда, когда перед народом нет задачи серьезной. Длинной задачи. Для которой надо приложить ну, максимум усилий. Когда такую задачу снимают, как, допустим, построение, будем говорить, ни некого святого чего-то государства там на земле, царство Божие на земле, чем грешили древние античные греки. Они обожали города, солнце строили. Или, будем говорить, коммунизм, как призывали строить большевики. Как только снимается эта задача, вот тогда происходит разложение. Вот в этом-то беда. Если нет длинной задачи, на которой человек может показать, что он достоин своих дедов и прадедов, вот тогда это происходит. Понимаете, в чем дело? Вот давайте мы с вами посмотрим интересный феномен того же самого ВВП. Ведь почему он пользуется такой поддержкой в народе? А потому что он идет снова по тому пути. Возрождение страны пока территориально. Но рано или поздно это придет в противоречие. Потому что территория конечна, а жадность буржуазии безмерна. Ее не удовлетворишь. А он этого понять не хочет. Он чиновник, назначенный классом буржуазии, для защиты своей власти и собственности. Марк Анатольевич, не прерываю, под, задаю вопрос. Вот, э, зрительница Иванка пишет. Все разложено по полочкам, разжевано. Все все поняли, определились с врагами. Кто виноват, более или менее понятно. Дальше что делать? Что кто должен править? Кто? То есть вот, а потом придет новый правитель, который будет вести, сверх, ставить сверхзадачи, сверхцели. Но у него дети, внуки, команда, которая остановится в развитии. И в итоге мы все равно пойдем по этому же кругу. Придут следующие, кто будет новую цель ставить. И в итоге люди все равно будут ходить, как вот эта вот лошадка в цирке по манежу. Ну, я только что ответил на это. Когда ставится большая задача, это невозможно. Допустим, мы, как говорится, решили триединную задачу. Формирование нового человека с категорическим императивом общественное благо выше личного интереса. Мы определили направление научно этнического прогресса, с тем, чтобы он с одной стороны шел на благо людей, а с другой стороны был для них безопасным. На базе первых друг построили материально-техническую базу коммунистического общества. И что, задачи на этом кончились? Нет. Да, перед человечеством стоят две большие проблемы. Проблема мусорного ящика. Это первая проблема. То, что человек э, выбрасывает в процессе, э, будем говорить, жизнь. И, будем говорить, процесс производства, когда производство отравляет окружающую среду, ее надо решать. А решить ее можно только через космос, через строительство больших городов в космосе, где будет э, все это работать. Вот, будем говорить так, вот утопленная станция МИР. Вот что она из себя представляла? Насколько, насколько я понимаю, это прообраз города э, в космосе, города на орбите это будущего. Вообще-то это три цеха. Цех первый. Там производились разного рода научные эксперименты. Цех второй. Там изготавливались однородные кристаллы. Ну, вам говорите, без земного тяготения, без в безвоздушном пространстве, кристалл получался чистый и не искажал направленную в него луч света, отводил его до конца. И цех третий. Готовилась сборочная площадка для тяжелых кораблей, которые могли в будущем. Долетать до Марса, до Венеры, до пояса астероидов. Пояс астероидов – неисчислимый источник полезных ископаемых. Понимаете, в чем дело? Вот ставилась задача какая. Другое дело, что эту станцию утопили. Ну, зачем американцам нужно, чтобы у России были, было производство чистых кристаллов, Производство чистых полупроводников типа Германия или Церковь. Зачем? Не нужно. Значит, нужно станцию утопить. И они ее утопили. А наши правящие, так сказать, чиновники на это пошли. Понимаете, в чем дело? И я хотел ответить. Нет предела развития. Всегда перед человечеством будут стоять серьезные задачи. Главное – это понять эти задачи. Людям объяснить. И людей организовать на выполнение этих задач. А дальше, извините меня, человек, он ради идеи горы сметет. Вот тут вчера у Соловьева, Жириновского, да, от народа ничего не зависит. Это скот, это быдло, все решает элиты и так далее и тому подобное. Кто-то говорит, что вот большевики там деньгами чем-то воспользуются. Да если бы не было людского доверия, никакие деньги не помогли. Мнение людское было, что только они должны править. Потому что именно они выражают народную правду из-за нее э, погибают. Вот. Марка, Марк Анатольевич, смотрите, какая интересная штука. Запад формирует нового, новое общество, нового человека. Это уже не кому сапиенс. Это что-то такое рыхлое, своеобразное, непонятное, безинициативное. Помните, Фурсенко говорил, наша задача э, сформировать... Не закуривайте, пожалуйста, мы не рекламируем э, табакокурение. Сформировать э, нам необходимо квалифицированного потребителя. А я ведь помню времена, когда нас воспитывали, э, ну, скажем так, материальные потребности были не на первом месте, на втором. Может, вот здесь что-то не так, неправильно. Если у человека есть сверхзадачи, идеи, взгляд перспективы в будущее, он квалифицированно понимает это будущее, но... Вот воспитать его с детства, что не красивая и яркая игрушка, не жратва, которая в холодильнике самое для тебя главное. Это важное подспорье для того, чтобы ты решал какие-то вопросы. Свои, прежде всего, и твоего сообщества. Ты строишь будущее, и для тебя цель и средства разные вещи. То есть, iPhone и полный холодильник жратвы – это средство, а не цель. Сергей, вы абсолютно правы. Почему ставилась задача воспитать грамотного потребителя? Что такое грамотный потребитель? Это желудок с мозгами. Рудиментарными, правда, но что-то есть, что-то еще осталось. Он не способен творческой деятельности. Ведь, будем говорить так, почему наша страна достигла таких успехов? Был включен творческий потенциал народа, который ранее подавлялся. А его включили. Включили в работу. Включили в развитие. И вот результат. Извините меня. Я не сказал вам, ведь посмотрите. Вся Европа пришла нас на крепость пробовать. И где то Европа? Сегодня скулит, говорит, они победили неправильно. А почему? Потому что они все воевали на стороне Гитлера. Все, без исключения их правительства воевали на стороне Гитлера. Ну как себя признать побежденным, да еще то, что ты шел убивать и грабить? Не хочется. А поэтому нужен желудок, который бы, как говорится, старался набить себя, чем ни попадя, от айфона 158 модели до синтетической жратки. Вот о чем идет речь. Я вот помню времена, э, тесть мне рассказывает до сих пор, он, слава богу, жив, ему девятый десяток, как творческий потенциал советского человека развивался, как стимулировали, премировали. Каждый э, даже рабочий, там фрезеровщик, токарь или у него на заводе ЖБИ какой-нибудь рабочий или младший э, инженер что-то придумывал, ему давали диплом его материально премировали, если он придумывал что-то, что в производстве улучшит, ускорит и сэкономит там процесс производства тех же железобетонных блоков. А потом в какой-то момент, вспомните художественный фильм «Гений». Александр Абдулов гениально сыграл разочарованного э, советскими вот этими товарищами человека, творческого, который хотел, мечтал, а у него весь сортир обклеен его дипломами э, с изобретениями. Это стало вдруг какой-то момент. Никому нафиг не нужно. И это был 80-е годы, ближе уже туда к ну, 90-м. все это замечательно, конечно. Овощной магазин, где честно торгуют, но при этом гений Абдулло сам преступником. Был. С чего началось? Что он аферу провернул и людей на деньги поднял, таких же жулик. Но когда его приперли, куда он побежал? В те же самые органы, которые его за его дела преследуют. Вот это характерная черта. Вот этого потребленчества. Я налоги заплатил, значит, мне обязаны обеспечить. И все. Это. Вы обязаны. А никто тебе ничем не обязан. Максимум, что тебе обязаны, это заявление от тебя принять. Принять заявление, а дальше, ну, как положит Бог на душу. Ты подал заявление на то, что с тобой совершили, там, поступок какой-то нехороший, ну и жди, пока расследование придет, когда очередь дойдет. Помните выражение «долгий ящик»? Никогда не знаю, не слышали, что это такое. Нет? А в приказе у Ивана Грозного стояли три больших высоких ящика. Вот пришел человек с в, в ящик этот кинули, и когда очередь дает, неизвестно. А там еще со времен Ивана Третьего бумаги лежали. С деда Ивана Грозного. И вот о том и речь. Ведь мы говорим о том обществе, где не будет людей, которые за счет общества паразитируют. Где люди на это общество работают. И общество позволяет развивать всех этих людей, достижения этого общества. Вы вспомните... В 60-м году мы с вами читали Ефремова как фантастику. Правда? А сейчас? А сейчас, извините меня, клонированная овца бегает, та самая голова профессора Дуэля. Правда? Я уже не говорю о Жульвере. Человек может все. Если он правильно ориентирован, правильно подготовлен, если он понимает, что вот на этом, на этих пяти сантиметрах он впереди всех, и на него, ему принимать бой, вот тогда он готов гору свернуть, он знает, что его не бросит что в нужную минуту поддержат, и что он добьется своего, даже если ему придется при этом погибнуть. Но цель будет достигнута. Марк Анатольевич, ну вот смотрим мы в ближайшее будущее, а в этом ближайшем будущем трясет всю планету. Кто-то говорит, что в США может произойти чего-нибудь такое, типа Горбачевской перестройки. Кто-то смотрит на Европу и говорит, что движение человеческих масс такое, что лицо Европы в ближайшие перспективы исторической поменяется напрочь. Вот вам каким видится мир ближайшего будущего, будущего. Ну, лет пятьдесят вперед. Вот те тенденции, которые есть. Вот к чему человечество подходит? А человечество подходит к пониманию того что буржуазное общество, буржуазная общественно экономическая формация может привести только к смерти. И что если люди хотят жить, они должны перешагнуть эту веху и идти дальше, направляясь к коммунизм. Потому что требуется воспитание нового человека с тем самым категорическим императивом. Требуется не губить Землю, а избирать те направления научно-технического прогресса, которые позволяют это не делать. Требуют изыскивать новые возможности для размещения производства и отходов в космосе. А это капитализм не может. Почему? Да по одной простой причине. Частный интерес не позволяет. Это только общий интерес может проблему решить. Когда одни э, делают маленькие ракеты для подъема наверх запчастей и мусора, а другие там собирают из этих мусорных ракет-контейнера, отправляют их на Солнце, чтобы они там сгорели. А четвертый собирает большую ракету для которой, которой не нужно преодолевать притяжение земли и сопротивление воздуха. И вот так каждый выполняет свои задачи, и все работают на одну цель. На увеличение благосостояния человека, на его развитие. Вот главная цель. Развитие человека. Не набивание желудка о развитии человека мыслящего. А те люди, которые сами себя загнали э, в, э, говорить, в отдел э, желудка, они ведь, у них детей нет. Им взять их негде. А тут еще и ЛГБТ. Ну, пройдет лет 50-70, они выбор. В массовом порядке. Ну и бог с ними. Как говорится, похоронили, в крематории сожгли, землю их пеплом удобрили. Ну, какая это польза? Ну а людям, чего не дай, они везде норовят намусорить. Они в лес ходят и потом за собой в пакеты не собирают то, что там на майках, на пикниках, на куролесели. Нет, чтобы собрать и к контейнерам унести. Бросают все там. А представьте косы, себе, они в кос окей. на Луну, на Марс прилетят. Это все тот же вопрос воспитания. Все тоже. Как воспитали? то и получили. Помните, у Макаренко, вы брали воспитать коммунистическую личность, а у вас получился на 90% тунеядец, мародер и шкурник. Оплатите расходы на это из вашей зарплаты. Простенько и со вкусом. Ну что ж, у нас, как всегда, стоит вопрос воспитания, формирования человека будущего. Вот каждый видит по-своему, у вас понятно, какое видение, я с ним практически полностью согласен. Человек должен быть прежде всего человеком, ставить перед собой высокие цели и задачи, идти к ним, не замечая препятствий, и стараясь замечать людей, чтобы, не дай бог, не растоптать тех, кто у тебя вдруг оказался под ногами. А это тоже очень сложная проблема, потому что иногда перестают замечать простых человечков, идут к цели, не считаясь со средствами. И здесь тоже проблема. Я 0. вам скажу одну страшную тайну. Не бывает простых человечков в Каждый из них выполняет свою часть общей задачи. Вот тогда никто никого не топчет. А все работают на одно дело. Ну, дай Бог, чтобы так оно и было. Марк Анатольевич, спасибо вам большое. Многие скажут безрадостный какой-то эфир, разговор серьезный, без таких рапортов о том, что вот уже завтра мы полетим в космос, все будет хорошо, построим коммунизм. Но... Наша задача с вами включать, э, заставлять людей мозги, начинать думать и понимать, что же на самом деле вокруг них происходит. Если мы хотя бы на 20% это сможем сделать, уже мы с вами большие-большие молодцы. И спасибо вам большое. Сделать. И тот день и даром, даром не пропал. Так точно. Еще раз огромное вам спасибо. Очень рад был пообщаться. И до скорой, надеюсь, встречи. Будьте здоровы. До свидания.